Приветствую вас на своем канале, с вами Наталья Дурнева. Сейчас хочу вам показать, как создать страницу контактов для социальности Instagram. Здесь очень простая регистрация. Ссылку на сайт я оставлю в описании к данному видео. Нажимаем «Регистрация», «Создание страницы». Нам понадобится электронная почта и ваше имя, пароль. Нажимаем «Регистрация». Здесь нужно придумать уникальную ссылку для себя, простую, чтобы вы сами могли ее запомнить. И нажимаем финиш регистрации. И теперь старт. Все, наша страничка почти создана, сейчас мы ее будем заполнять. Здесь нам нужно ввести наши контакты. Я уже подготовила ссылки. Нажимаем сохранить, сохранить И здесь также нужно включить те контакты, которыми вы непосредственно пользуетесь. И теперь давайте настроим кнопку и тему. Название кнопки я напишу регистрация, регистрация. регистрация в нашу команду. А, можно убрать нашу команду. Ссылка на сайт, на страницу регистрации конкретно. Включаем кнопку и выбираем фон Сохраняем. Настраиваем тему. Тему можно воспользоваться тем, что нам предлагает данный сервис, либо же выбрать какой-то свой фон такой попробуем угу. а, далее мой профиль здесь нам нужно написать вместо приветствие допустим вот так сохраняем и также вставляем свою фотографию Подбираем размер и сохраняем. Все, наша страничка создана. Сейчас можно скопировать ссылку. Либо копируем вот отсюда. Или же просто с браузерной строки. Идем в Инстаграм редактируем профиль. Вставляем нашу ссылку, нажимаем «Отправить», профиль сохранен, и теперь давайте проверим. С решеткой на конце ссылка не работает. Редактируем и удаляем все лишнее. жмем «Отправить», теперь загрузим страницу. И теперь попробуем перейти по ссылке. И сейчас вы видите, что сейчас ссылочка работает как нужно. Давайте посмотрим, все ли она открывает. Регистрация сайт наш открывается. Вконтакте открываются диалоги. Телеграм. Нам предлагают открыть приложение Telegram. Ну, я это сейчас делать не буду. WhatsApp точно так же приложение открывать. И Viber тоже открывается приложение. У нас все работает, все мы заполнили верно. Ссылку вставили верно. Мое видео, надеюсь, вам было полезным. Если так, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Задавайте вопросы, буду рада с вами общаться. С вами была Наталья Дурнева, всем спасибо за просмотр, всем удачи!